Приветствую вас, друзья! Детка, я выпал вчера из твоих журналов глянцевых, с помадой между страниц. Детка, я выпал вчера из твоих каналов аккаунтов медиа-груди и медиа-лиц. Я выпал вчера на улицу, хлопнув дверь я Порша по заднице чьей-то ручной звезде. Детка, я выпал прямо на... Не поверишь! Обычный асфальт, заплеванный как везде. И, сидя там с бутылочкой переньона, размышляя, как бы кинуть ее на карниз, я выглядел, как... Разрушенная икона Бога, перешедшего в атеизм. Детка, я был вчера на твоем ток-шоу. За мной прислали машину с ручным водилой. А я никогда не испытывал такого большого сожаления, что на этой земле родили. Но дело не в том, что они не ругались матом, хотя студия софиты на поле брани. Дело в том, что все они там... Солдаты лишь за медали, которые вроде дани. Вроде бы дали, но дали их вместо боя. То есть идея весом в одно мгновение. Гробы, украшенные затеялевую резьбою, все те же гробы, неспособные к воскрешению. Люди, украшенные гримом и сумкой гучи, все те же люди, но сердце слезу не выжмет. Детка, они действительно нас не лучше. Детка, не заставляй меня стать таким же. Выключи телек. Выйди из Инстаграма. Дай мне поверить, что в мире остался разум. И может тогда нас снимут с тобой в рекламе. В средства от очерствения и маразма.